Всем привет! Всем привет! Вы на канале Семья Тумановых. И мы будем открывать вот такую Ламборджини. Эту Ламборджини подарила Полина Димина. Она выпила. Да. Классная машина. Вот такая Маш суперская Крутой выделяю. автомобиль. А помогает нам в этом Молния Маквин. Да! Вот такая тачка у нее есть. Молния Маквин. Дим, давай будем открывать? Давай! Давай! Приступим к распаковке. Она крутая в такой коробке черный Открутим пульс, вытащим автомобиль, ставим батарейки и будем гонять. Ребята, а что вы тут делаете? А мы открываем автомобиль. Тебе друга нового открываем. Будем вместе гонять. Ой, Ой автомобиль у нас упал. Так. Порядок, надо перевернуть его. Вот эта классная машина, смотри какая такая А вот здесь антенна специально для нашего пульта. Инструкция. Улетел пуль. 5 батареек надо. 45 батареек подготовленных. А Крона нужна. Крона. Крона для пульта. Закрываем крышку. Включаем автомобиль. Вкрутили мы антенну, вставили батарейку крону. Закрываем тоже крышку. Включаем. Пульт. Ну что, Дима, давай будем пробовать. Нам надо спуститься на пол, потому что здесь может свалиться наш автомобиль. Ох, какая какая я. машина. Так, убираем все. Будем гонять. А -а -а. Ой, это ой, какая это... быстрая машина Ну-ка пойдем посмотрим. М -м -м, давай, Свет. О, О, у него фары горят, смотри. Вот эта гоночная тачка, ну мы не успели за ней, как она обрезалась. Ну ка быстро-быстро, смотрим, смотрим. Так, повреждений нет. Поехали дальше. Посмотрите. Она серьезно отлетелся. Ничего себе она быстро. Операторы не давите. Так. Вот это крутая! Вот такая! Вот. Поехали, Дима! Дай-ка я попробую! Нет! Ну пожалуйста! Ну пожалуйста, да, я тоже устал. Маквина будет? Ну давай, я буду Маквина такая. Давай. А Маквин тоже? Маквин тоже крутой, смотри какой. Вообще классно. Когда назад едет, она, смотри, у него пары горят. Быстро, быстро, очень шустрый автомобиль. <свист> <свист> Все, бедный кот без еды сегодня. В Гараж поставил, только смотри, в гараж как-то мы на другую машину поставим. Да? А как будем выезжать? О! О, Маквин -то тоже ему сейчас поможет гонять, да? Давай. Вперед, нажимай. Ой, он застрял. Крутой автомобиль. резвый автомобиль. Под елочку спрятался автомобиль. Нормально, нормально, пошли всем спасибо за просмотр ставьте лайки если понравилось подписывайтесь на наш канал а мы будем играть в этот ломбард жизни.